Всем подписчикам и гостям, я Джетли, и сегодня у нас снова будет распаковочка. Ссылочки на товары из этого видео я оставлю в описании. Не так давно, месяца через два, наверное, после заказа, мне пришли три посылочки. Две из них очень жесткие, а третья, даже не знаю, там какие-то два тюбика. Давайте посмотрим, что здесь. А в этой упаковочке лежат три тюбика клея для кошачьих ногтей, да, это тот клей, который я заимствовала для своего клипа. И насадочки на коготочки для кошки. Я вот точно не помню, как они называются. Вот. Но они разного размера. Две эски и элка. Элка у моей серой кошки на задних ножках. На передних у нее размер М. И у булки, это та, которая пестрая и с такими бровями, у нее эсочка. Их я купила для того, чтобы наконец-таки сводить кошек к ветеринару и стерилизовать их, потому что они сутками орут, и это просто... Это... Ну, конечно, больше всего меня заинтересовала вот эта посылочка. Там какой-то квадрат, который я вообще, по-моему, не заказывала даже. посмотрите что здесь нам пришло. По-моему, это фигня для нанесения макияжа. И с виду, честно говоря, она... Похожа на силиконовую сиську. Впрочем, знаете, по ощущениям как-то тоже. Я не знаю, насколько она хорошо наносит макияж. И Кажется, вот эту пленочку надо снимать. Да? Или нет? Если кто-нибудь знает, как пользоваться этой штукой, напишите, пожалуйста, в комментарии. Потому что я... Боюсь, вдруг я сниму пленочку, а ее снимать не надо было И, короче говоря, не знаю, товар испорчу, что ли Какая она странная и Давайте упакуем это, и когда я получу ответ, как ей пользоваться Тогда ей попользуемся, посмотрим, что это такое И третья посылка Это какая-то коробочка ага. нет, это не коробочка это, по всей видимости, помады. Их, по-моему, я ждала дольше всего. Как открыть их? Это номер 10, 13 и 15. Давайте посмотрим номер 10. Такая помада, не знаю, блеск. Комаду. Long Lasting Liquid Lipstick. Давайте проверим на руке. Губы сегодня красить не будем. Она такая золотистая. В принципе, наносится довольно мягко. И думаю, если положить несколько слоев, то эффект будет хорошим. Вот такая она по цвету. Давайте смотреть по возрастанию. А это фиолетовая. Той же фирмы. И в такой же упаковочке. Фиолетовая, честно говоря, уже ложится гораздо хуже. ненасыщенная не насыщенная и больше похожа на блеск какими-то кусочками, не знаю. Если на губах, наверное, эти кусочки размажутся, но все равно как-то, ну, ну так по цвету. Вот она. Но, честно говоря, на камере она кажется более насыщенной. Она вообще не насыщена. То есть есть там какой-то то ли минимальный пигмент, то ли просто фиолетоватые блестки и выделен. Да, как всегда. Это был номер 13. Теперь давайте смотреть пятнадцатый номер. Спасибо, алкаши за окном. Окно закрыто, все равно слышно. О, посмотрите-ка. Вроде как это черная блестящая помада. Что-то мне кажется, что она будет также наноситься, как это фиолетовая. А, нет, я была не права. Так, это очень тонкое нанесение. И, как видите, она более пигментирована, чем фиолетовая и золотое. Это очень, так скажем... Да, тонкое нанесение. Я думаю, что если ее в несколько слоев как золотую положить, то смотреться будет просто потрясно. Но это были все посылочки, которые мне пока пришли. Чуть, мне кажется, что мне больше ничего не придет. Я знаю, что я многое пропускаю, но у меня есть к вам небольшой вопрос. Я вижу, что у некоторых блогеров, в принципе, популярны видео на тему их рисунков. Так вот, хотели бы вы, чтобы я сняла видео о моих рисунках? разумеется, тех, что найду. А то у меня их было так много, что мне кажется, я все не найду. Вот. Ответы, пожалуйста, пишите в комментарии. Также в комментарии вы можете задавать вопросы. В общем, делать, что хотите. Хотя я подумала, давайте все-таки накрасимся. По крайней мере, я уже начала. Потому что, ну, зачем обозревать помады, если ты их наносишь только на руку. Кстати, они довольно плохо смываются, но я знаю один верный способ, даже если у тебя нет тоники для снятия макияжа или лосьона какого-нибудь, можно просто взять газировку, намочить в ней ватку, и она снимет. Потому что в ней есть сода и, по-моему, даже лимонная кислота. Ну и это все стирает очень хорошо. Ну и это все очень хорошо стирает макияж. Только лучше это использовать все-таки исключительно на губах. Итак, вот это вот, это наша нанесенная фиолетовая помада, блеск помада. Я не знаю, что это. И мне, ну, вот, очень не нравится, как она легла. Мне кажется, под нее нужна какая-то база, ну, типа белая помада, которая тоже засохнет, и на нее потом уже это наносить. Потому что, ну, вот то, что сейчас у меня на губах, это, мягко говоря, не очень. Давайте теперь попробуем ее стереть. На губах, кстати, она ощущается больше как клей, как какая-то как очень жесткая кожа, но это не мудрено, в ней, ведь столько блесток, которые прям так стягивают и все и пипец. Из плюсов к ней я могу сказать только одно: она служит очень хорошим скрабом для губ. Теперь давайте попробуем нанести золотую помаду. Кстати, фиолетовую я наносила в пять слоев. То есть наносишь слой, даешь ему высохнуть, наносишь еще один слой и повторяешь это до тех пор, пока не достигнешь нужного результата. Проблема в том, что если ты не дождешься высыхания слоя, то губы просто слипнутся, и оно начнет такими комками ложиться, что жесть. Что просто оттас. Смотрите, что произошло. Она вышла. Так, оп, и все. Из нее выскочил дозатор. Знаете, золотая помада ложится лучше, если у нее вынуть дозатор. Ты можешь это аккуратненько распределить и, в принципе, ну вот, вот это получится, да. Цвет ложится, кстати, более-менее ровно, что не может не радовать. И у меня такое подозрение, что она засохнет абсолютно так же, как фиолетовая, но ну, как большинство подобных помад. И давайте, пока она не засохла, ее побыстрее сотрем. Но, в принципе, как она лежит на кубах, мне нравится. Знаете, этот пигмент мне больше напоминает какую-то золотую гелевую ручку из детства, которую мы рисовали татуировки и которая еще вкусно пахла, и была вкусна. И теперь давайте попробуем вот эту вот черную помаду. Может быть, она лучше... Может быть, она лучше... Может быть, она ляжет гораздо лучше, чем фиолетовая. А может быть, даже лучше, чем золотая. Надо отметить, что легла эта помада достаточно хорошо, но она больше не черного, а что-то приближенного к асфальту по цвету. И если сравнить с фиолетовой, мы можем заметить, что пигментация у нее гораздо лучше, чем у фиолетовой. Фиолетовой, скорее всего, просто очень большие блестки, из-за этого она так плохо ложится. И можем сделать вывод о том, какую помаду стоит покупать, а какую не стоит. И давайте эту тоже сотрем. Но стирается она не очень хорошо. И держится на губах она весьма хорошо. Что странно, вот я тру, и она фактически не истирается. И, видимо, мне придется идти и смывать ее. Смывать. Смылом. И всем спасибо за просмотр, всем удачи и пока!